Капец, пацаны, я, я такой потерянный, что просто ебанешься. Я, короче, тихо, скрин что это души, такое? Скрин души, блять, скрин Всем привет, всем здравствуйте Я, короче, сегодня лохматый, потому что шампунем против перхоти типа, помылся Вот, короче Даже не знаю, с чего начать Начну с того, что мне сегодня опять сделали мохито, как и вчера Вот, сегодня я буду пить опять мохито пацаны я восстановил режим только я не знаю как его ну максимально тупым образом до этого я ложился вот буквально позавчера я ложился еще в 4 часа утра и просыпался ну, считайте в обед после обеда в общем сегодня ну до этого мы просыпались помните я говорил что я такой уставший такой сон и вообще пиздец плохо ужасно я просыпался по будильнику типа поспал пять часов проснулся по будильнику чтобы раньше лечь мы легли так а сегодня вообще произошла интересная ситуация все Утра у меня булочку уронила эту висюльку на окне, как, жалюзи, не желюзи, как она называется, честно говоря, не помню, не знаю, ну, штука, которая закрывает окно. Вот, она ее уронила, потому что она держится не каких-то болтах, а на висюльках, таких соплях, поэтому она ее уронила сегодня в 7 утра. И мы такие, типа, ну, это судьба, это знак, значит, вот, берем, просыпаемся нахуй и восстанавливаем режим уже полноценно. Короче, теперь я полноценный человек, встаю в 7 утра, но сегодня я не выспавшийся. Сразу говорю, предупреждаю, для тех, кто любит веселый и позитивный стримы, сегодня я, скорее всего, буду унылым, потому что я хочу спать. Я безумно хочу спать. А знаете, почему я еще хочу спать? Не только потому, что я хочу спать не выспался. А потому что сегодня мы целый день смотрели Рика и Морти. Помните, я рассказывал вам, что я никогда не смотрел этот сериал, хотя многие советуют, многие там говорили, что вот хайп, круто. Я, короче, вчера начал смотреть. Или стоп, нет. А, сегодня. Я сегодня с утра как сел, только типа, блять хочу спать, в 7 утра взял и сразу же первым делом включил Рика и Морти, типа, ну вот, я сегодня все равно ничего не в состоянии буду сделать, э, озвучить, заснять, потому что я тупой, потому что я хочу спать. А видосы нужно записывать энергичным. А, вот, поэтому я такой решил, типа, подеградирую сегодня, открыл Рика и Морти, и посмотрели мы в общей сложности два сезона. Что могу сказать, пацаны, по поводу рецензии по Рику и Морти? А, честно говоря, я немножечко другого ожидал. Потому что из, из каких-то вырезок Каких-то таких всяких штук э, Ну, когда мне люди что-то рассказывали про Рика Морти что Типа, это вообще аморальный такой сериал Где э, у тебя там, не знаю, шутки Нахуй через нахуй И через каждое слово но что-то как-то все лайтово, вот, я не говорю, что плохой сериал, нет, он, он очень хороший, просто ожидал я другого, когда начинал смотреть, вот я сейчас смотрю, его просто интересно смотреть, но ожидал я, что он типа силен какими-то э, вот такими аморальными шутками, вот почему-то я думал, что Рико Морди это про аморальные шутки, но нет, ничего вообще такого подобного нету. Ну, два сезона посмотрел, интересно, буду смотреть до конца Блять, я так себе не нравлюсь Лохматый из-за этого шампуня, неприкольный волос Похоже, не знаю, на швабру какую-то Можете официально сегодня звать меня швабра Вот, я не обижусь <laughs> это, это факт, я сегодня похож на швабру Как дела швабра? Ну не так же жестко, ебаный рот, вы че такие? Швабра на стриме Чего вы меня как будто прям оскорбляете? Нашли повод оскорблять Данил, вам не швабра, он сальная башка для пирожка. Сегодня не сально, нет, я только-только с душу пришел, только-только посушил голову. Поэтому оно у меня на швабру похоже, потому что я сушил башку феном. Петя, здорово. Здорово, швабра. Осталось 5 дней до приезда акул растения. Поздравляю с восстановлением режима. Л ладно, я сказал, можете называть меня шваброй, но почему это звучит как оскорбление какое-то? Спасибо, Петя, за 50. Я понимаю, что я сам сказал, можете меня так называть, но я беру свои слова обратно. Это звучит как-то обидно, я хз. Прочитал сообщение в чате, прочитал сообщение от Пети, это еще и Google женщина озвучила, назвала меня шваброй. Мне прям реально как-то это ну неприятно становится, не знаю. Все беру свои слова обратно, не надо мне так называть. Мне, мне неприятно. С днем швабры, хорошо швабра. Я понял вас. Бан нахуй. Как ты относишься? Как ты относишься про ситуацию с блять уже второе сообщение человека. Ну, типа, без обид, я не выскоравление говорю, но как вы приложение формулируете Как э как ты относишься про ситуацию с Никоглаем? Блять, пацаны, <с> вы русские вообще учили. Вы как-нибудь, ну, не знаю, там, типа, слова представлять местами формировать приложение. Не воскорвление, опять же, но ну, пиздец. Как, как, как? Что-то можно ответить. Э про ситуацию с никогда ничего не могу сказать ну дурачок снял хуйню и задело во время того что происходит как бы в мире снимать подобное ну типа нужно миллион раз подумать он не подумал он получил свое условно говоря я его не поддерживаю и не поддерживаю власть в этом плане но как бы по-моему очевидно то есть он сделал выходку очевидную и получил очевидный результат хорошо или это плохо для каждого свое останется но чем собственно думал когда это снимал по-моему, очевидный был результат и, и просто, если вы не видели оригинал Вот, не знаю, вот, в, вам может показаться, что типа, ха, власть тупая за ролик там типа кикнула Но вы видели оригинал, типа, на что он спародировал э, этот ролик? И вы знаете, о чем вообще песня Распутин? Вот, э, если не знаете, погуглите, а о чем было Ну, условно, смотрите, вы можете посмотреть Я не буду это показывать, опять же, там типа, лежит чел в окопе На него с дрона скидываются гранаты и он их героически откидывает, потому что не хочет умереть. Ну, прям вот украинский дрон летит над русским солдатом, скидывает на него гранаты, и он их выбрасывает. То есть он раненый, ползает по копу, он уже все, и он выкидывает гранаты. Никогда решил снять пародию на этот трек. Ой, на, на, на это событие, как, по сути, один солдат отбивался, ну, просто схватался за жизнь и подставил песню Распутин. Если вы не знаете, что такое песня Распутин, на Твиче я не буду рассказывать, ну, загуглите, посмотрите просто перевод песни хотя бы. если, ну, до вас не дойдет, то посмотрите расшифровку и погуглите, кто такой Распутин. И снимать под песню Распутин в юмористической форме, как русский солдат откидывается ренатами, ну, это такое. Ну, типа, нужно... Двухзначным IQ обладать, чтобы такое снять И думать, что ну ничего такого в этом нету. Поэтому Как бы э, Получил то, что и хотел Как говорится Если кто-то шарит э, Может быть э, расскажете только стопроцентную информацию Если точно знаете, почему он лысый оказался Его реально типа Наша власть побрила А если, если и да, то почему и за что Может быть он типа в СИЗО сидел Прям настоящим в таком случае, да, э, там бреют людей Потому что там, ну, есть такая штука, как Антисанитария и вши, шарите э, В СИЗО посадили? А, ну, все понятно Ну, типа, по закону, да, любого, кто Садится в СИЗО э, Ну, его нужно брить, потому что, пацаны, там как бы Вши всякие есть, всякие блошки, Блять, которые по башке прыгают Ну, очевидно, почему человека побрили Чего вы возмущаетесь? Вот там чего написал, типа, наша власть Его побрила, зачем, несмотря на личность Ну, если его посадили в СИЗО то понятно, почему его побрили, чтобы не разводились в ши. И тут, да, невзирая на личность, его бреют так же, как и любого гражданина. Любого, блядь, кто сел в СИЗО. А брови тогда зачем брить в ТФ? Не знаю, но я вот почему и спросил вас. Знаете ли вы почему? Потому что вот я тоже видел вот этот Света. видосик. Я просто почему спросил-то у вас. Я, когда сам видел этот ролик в каких-то новостных пабликах, типа вот этот, ну, типа кадр, где он лысый, я тоже обратил внимание на брови. И, ну... Не бреют брови у нас, поэтому я и, по, и спросил у вас типа почему, кто его побрил, сам он или власть, потому что, ну власть не бреет, а если он брови сбил, то может быть он какую-то не знаю сам захотел сбрить, чтобы что-то показать, что-то доказать, что-то рассказать, я не знаю. Ну есть точная информация, почему сбриты брови? Что это большой рофл. Да мне тоже кажется, что это... Ну, типа, он либо сам сбрил, ну, конкретно про брови, либо еще что-то. Потому что у нас не бреют брови. информации точно, почему нет бровей нет. Тогда почему вы можете делать вывод, что это власть? А если, а если это точно известно, тогда скажите, что это точно. Вообще-то, по большей части, он миграционный закон нарушил, а ситуация с видео послужила толчком э, на суд. И я на это так, э, к дополнению... Но дискредитация российских вооруженных сил это Да, по статье это идет У нас есть статья, что ты не можешь дискредитировать вооруженные силы Ну, он нарушил закон нашей страны Находясь гражданином другой страны Вот депортация По-моему, все справедливо по закону, очевидно Ну, насколько бы вам не нравились какие-то законы мне тоже многие законы не нравятся, но это законы, и ты же сам выбрал находиться в этой стране, жить в этой стране, так будь добр, следуй законам, какими бы они тебе глупыми ни казались в той стране, в которой ты находишься, и речь не только про Россию идет, любой, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, вот, тем более, блядь, нарушать закон чужой страны, каким бы он, опять же, абсурдным не был. Адвокаты просили пересмотреть решение Персинского суда введения Никоглая в Молдову. С их слов, на первом заседании блогеру не предоставили защиту и очень быстро вынесли вердикт, опираясь лишь на сторону обвинения. Они подозревают, что в центре для содержания с Никоглаем обходится слишком жестоко. Но они считают, они думают. Вот это все ну, неинтересно. Когда кто-то там что-то считает, мне... Мне, мне плевать, типа, если для вас это аргументы, когда как, какой-то там юристишка что-то считает, ну это полная хуйня еще в интернете есть такой слушок, что его избили Побили и то, что никогда не отказывался Даже от свидетелей еще Он снял видео признание, что он вот такой Вот плохой, что он неправильно все понял и Он просит извиниться, если это вообще возможно Он говорит, но тут тоже по-моему Все супер очевидно, если бы Условно меня бы кормил Российский, ну если бы я был гражданином Молдовы, но весь мой бизнес Все мои контакты Весь мой движ и вся моя жизнь Происходила в другой стране, я тоже бы любым Любыми способами боролся бы за то, чтобы остаться в этой стране, если бы я в чем-то подобном накосячил Поэтому тут я, ну, все, он все делает правильно Почему сразу нужно искать конспирологию, что его там избили, что его там пытали, жестко обращались Это, по-моему, какой-то бред Ну, то есть, время покажет, спустя время, если его все-таки депортируют и вот это все, ему уже терять нечего будет Тогда он сам, наверное, и расскажет а пока делать вот эти вот пальцы, ну, пальцем в небо вот так вот тыкать и говорить, ай, там адвокат что-то подумал какой-то, а еще кто-то в интернете подумал, что его избили, а, ну, это странно. Ты за Никоглая? Да нет, я за здравый смысл тут. Ну, те, то есть, если на, наша система накосячила, то буду ругать нашу систему. Если Никоглай накосячил, то Никоглай накосячил. Ну, по мне так Никоглай накосячил. То есть, ну, в прямом смысле нарушил закон, находясь гражданином другой страны. Опять же, каким бы абсурдным закон этот не был. У нас сам знаешь, какое правительство могут изменить запросто закон. Да, под одного человека, блять, под Никоглай, нахуй, изменяют закон. Чел, чел. Никоглай, никто, блядь, для нашей страны, чтобы под него, блядь, писали законы. Ты че? Ты слишком большого мнения о блогерочках каких-то санных? Ну, я не про... Никогда. Я, в принципе, про такое понятие, как блогер. Настолько недавно там какой-то комитет, блядь, блогерский хотят создать, что-то начали внимание обращать. Я вам больше скажу. Только с 2020 -го года начали, блядь, следить за налогами блогеров. То есть смотреть, кто что куда переводит и откуда деньги идут. Только в 2020 году, пацаны. Вы реально думаете, что кому-то, ну, условно говоря, только не стало похуй на деньги блогеров в 2020 году? Что уж говорить о каком-то одном персональном случае с каким-то молдовским блогером ну, Никто не будет закон менять под одного человека, никто, бля, это бред <coughs> Никогда... Если они хотят избавиться от одной, одной конкретной личности Они не будут менять закон, а просто избавиться от этой личности другими надуманными способами Никогда Александр допизделся, он должен знать, на что идет Да, и я о чем говорю, но типа мне его ни капельки не жалко, в том плане, что он... Будучи гражданином Молдовы Находясь на территории России Нарушив российское законодательство Насколько бы абсурдным оно не было Он его нарушил Ну, собственно, должен получать под закону. Это логично Но если там уже речь идет о том, что с ним как-то там что-то обращались Брови, блядь, побрили или еще что-то Это, конечно, может быть, имеет место быть Для того, чтобы стать на его сторону защиты Но пока что это все какие-то пуки в небо Бездоказательные Я в это не верю Как ты относишься к однополым отношениям? Однополым отношением. Ну, никак. Ну, если серьезно, то никак. То есть можно ходить вокруг да около, рассказывать, как я поддерживаю и не поддерживаю одновременно, только ко мне не лезть, или еще. Или выступать за толерантность, или выступать еще за что-то. Я просто никак не отношусь. Я не могу к этому. Меня это не касается, я к этому никак не отношусь. Типа, ебется мужик с мужиком, ебется, ну ладно Мне-то мне что? Мне подходит ко мне этот мужик, предлагает мне поебаться? Нет, тогда какое мне дело до него? Да и если уж рассматривать какие-то частные примеры Обобщать тоже не нужно Мне кардинально насрать а, Вот Поэтому однополые отношения, да, пожалуйста, если людям хорошо то этого, то и ладно Только если, понимаете, я, я могу только на это посмотреть с демографической стороны Ну, логично, когда девочка с девочкой или мальчик с мальчиком, ребенку у них быть не может Но они могут другую пользу обществу принести, это установить ребенка Вот, только в таком контексте я, возможно, даже положительно отношусь Потому что обычно, ну, как мы знаем, такие отношения, они ничем не заканчиваются Это, скажем так, для любой страны лист который ничего не делает. Ну, то есть демографический кризис, там, знаете, когда вот это вот падает население. Поэтому, да. Извините, я сегодня душный, старый дед. И мне сегодня 22, сегодня мы будем душнить. Поэтому, кому не нравится душнилого, можете, в принципе, пойти в Лада 4 посмотреть. Я, я сегодня хочу быть душным. Я, я, я хочу очень сильно спать, пацаны. Поэтому сегодня я буду душным. Геи и лезвия — это вся эта лабуда, созданная для уменьшения населения. Ты в курсе, что уже 8 миллиардов человек? Да, в курсе, но где большое население? В Индии и в Китае, где запрещены однополые отношения. Вот, поэтому, но ну, оно демографический кризис создает в отдельной стране, то есть глобально на планету это не влияет, потому что есть страны, которые, ну, которым похуй, нельзя и нельзя, все запрещено. Ебитесь с противоположным полом. Есть страны, которые разрешают, ну и там не рождаются люди, население там только уменьшается, условно в Индии и Китае увеличивается в развитых странах, где разрешены вот эти вот однополые отношения, традиционные ценности. Демографический кризис. Вот, это очень большие проблемы создает. Вы же знаете, что в Японии, допустим, 50%, ну, грубо говоря, уже полностью э, молодежь, работающее население, уже 50 на 50 обеспечивает старое поколение. То есть, грубо говоря, э, поколение Японии, которое работает сейчас, оно уже полностью обеспечивает э, стариков. То есть не государство, не накопление, а вот прям вот работают и обеспечивают стариков. Налогами, они идут в пенсионные, вот это все. Поэтому, ну, это, это страшно. Как, ну, вы же знаете, как японцы перерабатывают по итогу. Насколько им нужно много работать, чтобы там содержать. А если я, будучи геем, поеду в страну, где оно запрещено? Ты гей. Да, то есть твоя ориентация гей. Ты любишь мальчиков. Ты едешь в страну, где это запрещено. Что запрещено? Однополые отношения или однополый брак? Или, в принципе, запрещено быть геем? У нас есть хоть одна страна, где запрещено быть геем? Ну, прям вот запрещено. Ты гей, все, тебе нельзя, условно, ты, ты садишься в тюрьму. Нет такого же. Даже мусульманские страны, насколько я знаю, там, ну, там, конечно, все с этим строго. И тебя, скорее всего, накажут, насколько я знаю. Могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, даже там, если вот ты как бы гей, но ты об этом открыто не говоришь, жить можно. МБС Северная Корея. Ну, вот, условно, смотри, ты гей, да? Ну, ты об этом не говоришь. Ну, кто тебя, кто тебя накажет? Что, что произойдет? Ничего же не произойдет, если я правильно понимаю. В Катаре же будет чемпионат мира. Там запрещена пропаган пропаганда ЛГБТ. Типа будет штраф, но быть гейм не запрещено. Ну, ну по-моему, это... Я, конечно, сейчас нарываюсь очень сильно на бана Твича, но, по-моему, это здравая позиция любого государства. Когда ты хочешь, чтобы демографического кризиса не было, когда ты хочешь, чтобы страна процветала. То есть я не говорю со стороны толерантности. Да, понятно, со стороны толерантности и правильности э, всем можно все, да, условно говоря. И мы не должны там, типа, диктовать, с кем человеку можно, а с кем нельзя, но... Если уж, если будем честны, то для демографической ситуации в стране, для любой страны выгоднее вот, ну, запрет пропаганды ЛГБТ и традиционные ценности. Это всегда выгоднее для любой страны. Я буду еще забанен <hysteria> Вот в Афганистане запрещены вообще однополые контакты. Может быть, там тоже есть какая-то ремарка, поправка, но что значит однополые контакты? То есть я, условно, контакты Однополые контакты Вот, условно, я парень, я поздоровался за руку с другим парнем Мы же сконтактировали, все, что, бан, что ли? Я накопил на сигну ты можешь ее вне стрима заказать я сделаю Но не сегодня, сегодня я иду спать Пока, ребят, до завтра Завтра постараюсь долгий стрим Три часа, чтобы компенсировать Сегодня недостающий час, пока